Идеал ее. Можете себе представить, она старой советской закалки и защищает вора жулика, э, тирана, Путина. Того, кто устанавливает жесткий капитализм и даже феодализм. А она, оказывается, старой советской закалки. Это вот как у них в головах-то соединяется. Она тогда за коммунизм должна топить, а она топит за Путина. Что, Путин это коммунизм, по ее мнению. Так что вот, и сказала она, что голос не повышала она там и так далее, и так далее. И добавила также, что против детей меры принимать не будут, что современные дети у нас даже излишне развиты, излишне у нее они развитые, блядь. Это вы, излишне недоразвитые дебилы, умеют пользоваться интернетом. Многое там читают и имеют право на свое мнение. Но они должны понимать, что находятся в школе, они должны соблюдать определенные правила поведения. И она добавила, что никакой политической подоплеки в этой ситуации нет. В этой ситуации нет ничего, кроме политической подоплеки. Дура Китковская, или как ее там Квитковская. В одном случае Квитковская, в одном случае Китковская, но все равно дура. Кроме политической подоплеки здесь нет ничего. Здесь еще экономическая подоплек или личная какое-то, да, здесь только политическая подоплек Эх и дураки, а. а? я вам помните, говорил давным-давно уже, ну, все время мы это знали что травля Путина – это единственный верный путь к его свержению. Больше нет никакого пути. То есть, когда там все в один голос пели, что плохой режим, а про Путина забывали говорить, почему я вышел в, на выборах в 2016 году и сказал, что Путина накал. Именно по этой причине. Что его надо развенчать, показать какое-то ничтожество, какое-то говно, чтобы его не боялись. Именно. Это единственный исключительный метод, именно травля Путина такой, да, как вот как он называется у этих у биологов, мобинг, да, когда куча травоядных собирается, чтобы замочить хищника, даже травоядные собираются толпой, мочут хищника, поэтому. В общем-то, вы же понимаете, его Шобла, путинская, они такие же конформисты. Если на каждом заборе будет написано "Путин вор", если в каждом подъезде будет написано "Путин козел и гнида", на каждой бумажке это будет написано, то в конце концов у них сработает. Они конформисты, они люди, они испугаются, они поймут, что все его не надо защищать. Как только они прекратят его защищать, все, режиму конец. Так что мы об этом говорили миллион раз. Вот сейчас очень хорошо, что молодежь разобралась. Ну, понятно, потому что информационные миры, они в нем доминируют, они гегемон. Вот Михаил Светлов написал: сегодня услышал от одной мамаши о соседском пацане. Врет, как Путин. Очень хорошо очень хорошо, это мы говорили, правда, мы говорили, пиздит как Путин, если вы помните, но хорошо, что это в народ идет то есть вариант как про Троцкого, да, это очень хорошо, да, тогда ты -то это гбуха насаждал, а сейчас гбуха не может никак справиться. Вот спрашивает Локи, спрашивает, почему вот школота умнее, чем их учителя? Локи... Ответ абсолютно для человека очевиден. А уж для Бога Локи вообще ответ оч очевиден. Учителя – это... Пусть будет цитата тоже. Учителя – продукты эпохи прошлой. Ученики – продукты эпохи будущей. И между ними пустота. Нет между ними никакой связи. Пустота между ними. Эти живут в 19 веке, эти живут в 21. Все, 20 века нет. Видите, вот этот придурочный учительница, который воспитывался при совке, она в феодализм верит, не в коммунизм. Почему? Потому что с Путиным все, а такая отходная волна, такой отлив произошел. А эти остались на берегу, все, между ними нет ничего. Очевидный совершенно ответ. Такие вот дела. Радостная новость. Навальный выиграл в Европейском суде вот по правам человека выиграл 60 там с чем-то тысяч евро но это не принципиально пишут везде 50 но гораздо больше 62 потому что там с учетом судебных издержек и так далее и так далее и за из чего он выиграл путь суд определил что все задержания Навального, которые были с 2012 по 2014 год, они политически мотивированы. То есть, прецедент создан.